Медитация. Наполняем себя светом и любовью. Закройте глазки и подышите. Займите удобную позу, чтобы вам было удобно. Можете сидеть, можете лежать, это не имеет значения. Закройте глазки и дышите. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. А теперь представьте. Между грудью сердечной чакре, как у вас появляется свет? Вы знаете, что вы можете сиять? Вы можете и светить? Скажите, я есть тот, кто я есть? Я есть тот, кто я есть? Я есть не тот, кто я есть. Вы вот почувствуйте, увидите, как из вашей сердечной чакры или из вашего сердца идет свет, ваш свет. Почувствуйте, как с этим этот свет наполняет все ваше тело и с этим светом. Приходят чувства любви, почувствуйте эту любовь в себе, почувствуйте, как она открывается в вас, как она рождается в вас. Если вы сейчас еще не чувствуете и не видите, просто знайте, что вы светитесь изнутри, что от вас исходит сияние любви. А теперь представьте, как этот свет наполняет ваш энергококом. Энергококом, он такой, как яйцо, в котором вы находитесь. Это есть у каждого человека. Наполните его светом, любовью вашим. Наполните его теплом вашим. А теперь выйдите за пределы вашего энергококона. Чем больше вы будете излучать свет, излучать любовь, счастье и позитив, тем больше у вас начнут открываться пути дороги, у вас начнет улучшаться здоровье, у вас начнут улучшаться отношения. Исцеляйте любовью, светом, радостью. А теперь представьте, как оно расширяется все дальше и дальше, заполняет все землю. Вы начинаете своей любовью и своим светом исцелять Матушку Землю. Представьте, как все люди Земли от вашей любви и света также начинают исцеляться начинает улыбаться вам, а теперь представьте, как они также начинают дарить эту любовь вам. Почувствуйте, как вы получаете, и отдаёте любовь. Почувствуйте, как это работает. взаимодействие. Найдитесь в этом состоянии столько, сколько нужно. Dream. so